Здравствуйте, меня зовут Алексей Гончаров. Я очень рад, что вы посетили мой сайт. В данном видеоролике я поделюсь с вами проверенным способом, как заработать порядка 6-8 тысяч рублей всего за 10 минут. Смотрите, изучайте, зарабатывайте. Зарабатывать мы с вами будем на бинарных опционах. Очень простым и действенным методом. Итак, для начала необходимо зарегистрироваться. Для этого нажимаем кнопку «Начать зарабатывать». Переходим на быструю форму регистрации компании Бинома. Именно на платформе этого брокера мы с вами будем зарабатывать деньги. Вводим свою электронную почту, придумываем пароль и вводим его в соответствующее поле. Далее необходимо выбрать валюту, в которой нам будет удобнее работать. Здесь есть рубли, евро, доллары. Мне удобнее работать в рублях, соответственно их выбираю. Теперь нажимаем на кнопочку «Открыть счет». Поздравляю, мы зарегистрировались. Жмем на кнопку «Начать торговлю». Нас перекинул на страничку, где необходимо дозавершить регистрацию в личном кабинете брокера. Вводим свои данные. Имя, фамилию и контактный номер телефона. После того, как ввели номер телефона, прокручиваем страницу вниз и нажимаем кнопку «Открыть реальный счет». В окне ставим галочку и нажимаем «Продолжить». Мы перешли в меню пополнения счета». Здесь мы видим возможные варианты пополнения счета. При выборе любого тарифа нам предлагаются неплохие бонусы. Хочу подметить, что минимальное пополнение здесь всего 500 рублей. Для примера я пополню баланс на 5000 рублей, то есть выбираю этот тариф. Пополнять счет я буду с помощью Kiwi кошелька. Выбираю Kiwi кошелек. Вы же можете пополнять счет у удобным для вас способом. Выбираем тариф 5000 рублей. Видим, что нам полагается бонус в размере 1000. В итоге у нас на счету будет 6000 рублей. Вводим номер телефона и нажимаем кнопочку Пополнить. Входим в личный кабинет Kiwi кошелька и вводим пароль. Нажимаем Продолжить. Появилась платежка. Прокручиваем вниз и нажимаем оплатить. На указанный номер телефона приходит пароль, подтверждение. Вводим его в соответствующее поле и нажимаем продолжить. Как мы видим, деньги зачислились. И у нас на счету 6000 рублей. Далее переходим к самому приятному. Начнем зарабатывать деньги. Теперь смотрите внимательно. Сейчас я вам расскажу и покажу, на чем основан мой метод и как на нем зарабатывать. На экране платформы вы видите графики стоимости тех или иных активов, которыми торгует брокер бинома. Для того, чтобы нам заработать, необходимо сделать ставку на дальнейшую стоимость актива, вверх или вниз. От того, угадаем ли мы, куда пойдет дальше график или нет, и зависит наш доход. На правой части экрана мы видим флажок в кругляшке, на котором указан процент. Сейчас он красного цвета но может поменяться и на зеленый. Эти цвета и проценты сигнализируют нам о том, в каком направлении вверх или вниз наибольшее количество трейдеров, торгующих на платформе, делают свои ставки в текущий момент. Красный флажок вниз, зеленый, соответственно, вверх. То есть, если красный или зеленый флажок показывает более 70%, это значит, что данное направление выбрало большинство трейдеров, торгующих на платформе. Суть моей стратегии, склоняясь к большинству, Состоит в том, что мы ставим на то, на что стоит большинство трейдеров. И это работает. Главное правило. Если большинство трейдеров считает, что график вырастет, зеленый флажок с 70% и выше, мы ставим так же. Все просто. По своему опыту скажу вам, на бинарных опционах эта стратегия работает превосходно. Давайте уже перейдем к практике. Торговать будем на коротких промежутках, таких как одна минута. Смотрим на график. Вернее на флажок справа. Мы видим, что 81% трейдеров считает, что график пойдет вниз. В соответствии с нашей стратегией и мы сделаем ставку вниз, как и большинство трейдеров. Выбираем сумму инвестиций. Я выберу 1000 рублей и открою подряд вниз 6 сделок по 1000 рублей. Сделка открыта. Она будет длиться примерно полторы минуты. Хочу повторить, что чем больше процент на флажке, тем больше вероятность заработать хорошие деньги. Поэтому активы мы выбираем в соответствии с этим правилом. Активы это валютные пары, такие как евро-доллар, евро-иена, сырьевые товары, такие как золото, нефть, серебро. Чтобы найти график, на котором видна хорошая вероятность заработка, кликаем на меню активов. Это находится в левом верхнем углу платформы. Сейчас там актив евро-доллар. После нажатия левой клавиши мышки мы увидим список из которого мы сможем подобрать тот актив, на графике которого наивысший процент выбора трейдера. Теперь давайте дождемся завершения наших ставок. Осталось немножко, порядка 10 секунд. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Ну вот, наши ставки закрылись. И мы видим в левом нижнем углу сообщение, что мы выиграли 11 160 рублей. Если посмотрим наверх, то увидим, что на балансе у нас уже 11 160 рублей. Я сделал 6 ставок по 1000 рублей в общей сумме на 6000 рублей. И получил 11 160 рублей. Итого чистой прибыли получилось 5 160 рублей. Согласитесь, неплохо. И это всего лишь за пару минут. Чтобы вам было более понятнее, давайте сделаем еще одну сделку и заработаем еще немного денег. Ищем другой актив. Нажимаем на меню активов и выбираем актив OutUSD. Как видим, здесь тоже флажок с 51% выбора трейдеров. Такой актив нам также не подходит. Ищем дальше. Поэтому нажимаем на меню активов и, к примеру, выбираем доллар, японскую иену. Вот, этот актив нас устраивает так как 80% трейдеров считают, что график пойдет вверх. Сумму инвестиций я выбираю такую же, 1000 рублей. Видим, что большинство трейдеров покупают вверх. Наш выбор аналогичен. Делаю 5 ставок по 1000 рублей вверх. Отлично, сделки открыты. Ожидание примерно полторы минуты. Как вы видите, данный метод заработка достаточно прост и не требует каких-либо профессиональных навыков в торговле на фондовом рынке. Необходимо лишь придерживаться данной стратегии и результат не заставить себя ждать. Зарабатывать на бинарных опционах очень легко и просто, а главное реально. С помощью данной методики очень много людей улучшили свое финансовое состояние и сбросили цепи рабства своих работодателей. При вашем желании я готов подробно вам рассказать о различных видах стратегий при торговле бинарными опционами, а также ответить на возникшие вопросы. А теперь давайте дождемся закрытия сделки. Осталось порядка 20 секунд. Понаблюдаем. Осталось немножко. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну вот, наши сделки закрылись. И мы опять заработали. В левом нижнем углу видим, что мы заработали 8800 рублей. Неплохо, правда? И это нам также удалось за пару минут. Таким образом, мы заработали чистую прибыль в размере 3800 рублей. Если посмотрим наверх, то увидим, что наш баланс увеличился до 14960 рублей. И это все примерно за 5 минут. Согласитесь, что за такое время мы мало где заработаем столько же, не говоря уже о больших суммах. Я считаю, что сегодня мы отлично поторговали, заработали неплохие деньги и можно на этом останавливаться. А теперь выводим прибыль. Жмем на наше имя в правом верхнем углу экрана и выбираем пункт «Вывести средства». Вводим сумму заработанной прибыли. Я сегодня заработал 8960 рублей и эту сумму хочу вывести. В соответствующем поле вписываю сумму 8960 рублей. Теперь выбираю вариант вывода. Так как я вводил с Kiwi кошелька, то и выводить буду на Kiwi кошелек. Теперь выбираем причину вывода. Это больше формальность. Выбираем «Фиксирую прибыль». После того, как все заполнили, нажимаем «Отправить заявку на вывод средств». Вот моя заявка на вывод. Как вы видите, она еще в обработке. Необходимо подождать некоторое время. Итак, прошло чуть больше 4 часов и площадка произвела вывод. Мы видим, что деньги выведены сегодня же и на счет моего кошелька поступила вся сумма, указанная в заказе на вывод, а именно 8960 рублей. Каждый день я зарабатываю таким образом порядка 7-9 тысяч рублей. Данной суммы мне вполне хватает на достойную жизнь. Если у вас возникнут вопросы ко мне или потребуется моя помощь, то пишите мне на почту, она указана на моем сайте. Помните, ваши успехи в ваших руках. Не бойтесь экспериментировать. Спасибо вам за внимание. Удачи!